YouTube анонсировал ряд обновлений для творческой студии, в их числе улучшенный процесс загрузки видео на мобильных устройствах и расширенная проверка контента перед публикацией, чтобы помочь авторам избежать проблем. Привет, это Мария и Новости Digital. YouTube улучшит настройки загрузки видео по умолчанию. В частности, эти настройки будут добавлены в процесс загрузки с мобильных устройств. Сервис также позволит использовать несколько шаблонов. В скором времени Пользователи также смогут копировать настройки загрузки из предыдущих видео, что еще больше упростит процесс публикации, особенно на мобильных устройствах. Еще одной новой опцией станет возможность загрузки видео из Google Диска. YouTube также расширит проверку видео перед публикацией на мобильных устройствах, чтобы привести этот процесс в соответствие с застопным приложением. Видео будут анализироваться на предмет возможных нарушений, включая нарушение авторских прав и использование недопустимых высказываний. Помимо этого, YouTube также работает над автоматически добавляемыми описаниями и заголовками, и инструментами для улучшения превью видео. Кроме того, в скором времени авторы получат возможность добавлять больше фото в свои посты в сообществе. Это еще одна часто запрашиваемая блогерами функция. Теперь они смогут добавлять до 5 фото в пост. Пока это обновление будет доступно только на Android, а позже в этом году также будет запущено и на iOS, и на десктопах. Еще одним нововведением станет возможность планировать посты в этом разделе на iOS. На десктопах и Android она уже доступна. Напомним, что сообщество – это отдельный раздел на каналах, где авторы могут публиковать посты, формируя ленту новостей. Публиковать посты могут все авторы, у которых более тысячи подписчиков. Записи могут содержать изображения, видео, текст, плейлисты, гиф-анимацию и опросы. Эта функция – эффективный способ вовлечь аудиторию во взаимодействие между загрузками видео. В сообществе можно анонсировать новые видео и трансляции, а также общаться с подписчиками на различные темы. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!